Благодарю. благодарю. Итак, еще раз всем добрый день. Представлюсь, зовут меня Зайцев Денис Александрович. Я адвокат, имею аттестат налогового консультанта. Он мне в свое время достаточно много полезной и ценной информации дал. В свое время пытался сдавать на аттестат аудитора. На самом деле, понял, что это не совсем, наверное, все-таки мой профиль. Мне ближе юриспруденция и те вопросы, которые с этим связаны. Более 17 лет я занимаюсь, специализируюсь на налогах. Понятно, что невозможно консультировать и работать с налогами, не зная гражданско-правовую составляющую. Вот, например, получение моего статуса адвоката связано с тем, что я, к сожалению, к сожалению, да, к своему готов констатировать, что у нас налоговая плоскость очень часто и все чаще и чаще переходит в уголовно правовую. Поэтому статус адвоката в данном случае для моей работы он а, вынужденная такая мера необходимость. А, собственно говоря, о чем мы с вами сегодня будем говорить? Значит, я сейчас запущу нашу презентацию. Дуквально минуту прошу. Итак, сегодня мы с вами поговорим. А, я вам постараюсь поделиться своим опытом. А, о том, какие значимые и важные действия налогоплательщика могут быть полезны во время налоговых проверок. Время, конечно, у нас, да давайте с вами оговоримся сразу про временной интервал, порядка 45 минут у нас выделено на то, чтобы эту тему раскрыть, и оставшееся время, около 15 минут, нам выделено на то, чтобы секция вопросов и ответов, поэтому присылайте, пожалуйста, в чат ваши вопросы, я тогда постараюсь максимально по всем дать ответы, соответственно, на самые ваши животрепещущие вопросы в части, вот, в части этой темы, может быть, не только. Значит, что хотелось бы сказать в самом начале. Если бы мы с вами к этому вопросу подходили лет 10 назад, то, конечно, мы с вами, наверное, больше бы обсуждали э, все-таки действительно саму налоговую проверку, особенности того, как после этого, этого нужно себя вести э, при обжаловании, в суде. Но э, хочу вам, наверное, такой первый, э, первый вопрос подсветить. Дело в том, что сейчас сейчас налоговая проверка и ее результаты они складываются не столько во время налоговой проверки, сколько на этапе предпроверочного анализа. И в этом плане, конечно, для того, чтобы помочь налогоплательщику провести, пройти налоговую проверку максимально эффективно, здесь, конечно, по-хорошему нужно больше давать советы не то, как себя вести на, по ходу налоговой проверки, сколько, собственно говоря, о том, как себя вести до того, как эта налоговая проверка э, еще не началась, вы не получили решение о проведении проверки, Поэтому, соответственно, мы опять-таки постараемся затронуть и эти вопросы, естественно, перекинуть мостик экологический на то, как, собственно говоря, в ходе налоговой проверки себя вести. Соответственно, что еще? Для кого, в принципе, я готовил эту презентацию? Я понимаю, что, конечно, большинство слушателей – это, скорее всего, люди бизнеса, люди дела, которые к особенностям каким-то правовым могут иметь отношение весьма... То есть поскольку, поскольку. Но я, конечно, постараюсь подсветить и какую-то информацию, которая может быть полезна для профессиональных участников, то есть для бухгалтеров, финансовых директоров, для юристов, допустим, в том числе штатных, если кто-то из присутствующих есть и занимается этим вопросом, чтобы, соответственно, эта тема была полезна также и им. Итак, переходим. Какие вопросы сегодня должны осветить? Предпосылки спора, стандарты налоговой безопасности. Далее расскажу о современных стандартах доказывания в налоговых проверках, то есть как, собственно говоря, налоговые проверки выстраивают свою логику и приходят в итоге к начисления. Оценка перспективы разрешения спора, это, я считаю, центральное место в этом вопросе занимает. Сопутствующие процессы, это защита активов, взыскание налога с третьих лиц, да, не с налогоплательщика, а именно с третьих лиц риски уголовного преследования, риски банкротства, которые в последнее время да, у нас, опять-таки, как я уже говорил, все чаще и чаще выходят даже на первое место. То есть налоговая проверка иногда имеет характер такой технический, что называется, здесь все более-менее всем понятно. А вот что с этим делать дальше, как раз-таки вопросы банкротства, да, привлечения к субсидиарной ответственности, они, конечно, в этом плане гораздо более ценную информацию для бенефициаров бизнеса в первую очередь дают, потому что налоговая проверка, она констатирует объем до начислений. а вот как быть, выразиться это в взыскании реальных денег, это, конечно, эти вопросы далеко не всегда раскрывает. Ну, собственно говоря, и дальше у нас, как я уже говорил, тема, вернее, секция вопросов. Итак, переходим к первому слайду. Предпосылки спора, стандарты налоговой безопасности. Цель в данном случае здесь моя перед вами, донести как сделать так, чтобы не допустить формирование самой проверки и в итоге, соответственно, спорной ситуации. Да? И опять-таки, понимая, что все-таки спор, и, вернее, налоговая проверка неминуемы, то в данном случае задача такая, чтобы управлять этим риском и сделать последствия такого спора наиболее приемлемыми для нас. Так вот, значит, этапы налоговой проверки глазами налогового органа – вы, когда в данном случае эти моменты на себя сможете примерить, то вы поймете, где вы, как на это можно повлиять. Итак, налоговый орган не начинает проверку, не пройдя, в принципе, вот эти этапы, эти последовательности. Итак, предпроверочный анализ. Предпроверочный анализ так называемый рискориентированный подход. Он, собственно говоря, нацелен на то, чтобы проверки были максимально эффективными для налоговых органов, чтобы они не выходили на предприятия, в которых, соответственно, риск доначислений какой-то минимальный, незначительный или сумма доначислений тоже незначительная. Например, если мы с вами говорим о московском регионе, если, например, пару лет назад общая оценка потенциальных доначислений, при которых налоговый орган выходил на проверку, было порядка 20 миллионов, сейчас можно смело говорить, что это от 30 миллионов для компании такой среднего, среднего размера, соответственно, опять-таки, это не означает, что если у вас в принципе компания генерит налогов, допустим, там, в пределах 5 миллионов там, в год, условно, это означает, что вы не попадете под налоговую проверку, к сожалению, попадете, но еще раз говорю, Общий такой чек, ценник по проверке, то есть то, что налоговый орган захочет получить, если он принял уже решение о проведении проверки, это от 30 миллионов э, вот, за проверяемый период. То есть, допустим, если в основном проверяют 3 года, то соответственно 30 миллионов за 3 года, не считая пеней и штраф да, Это только чистая сумма недоимки. Так вот, в рамках предпроверочного анализа налоговый орган одной из своих задач, он как раз таки оценку этой потенциальной суммы и уже, сразу оговорюсь, сбор доказательной базы, которая позволит налоговому органу уже для себя заключить, собственно говоря, а есть ли эти доначисления. То есть все возможные автоматизированные, полуавтоматизированные э, системы вроде АСК НДС, АИС налоги, то все то, что позволяет налоговому органу увидеть налогоплательщика, не запрашивая у него ни одного документа. Более того, налоговый кодекс дает налоговым органам такую возможность, как направление требований вне рамок налоговой проверки. Когда мы говорим о том, что либо при проведении камеральных проверок, либо даже вне рамок этой проверки налоговый орган направляет нам требования в рамках 93 статьи налогового кодекса, 93.1, извиняюсь, и говорит, мы видим, что у вас есть сделки, Потенциально с контрагентами, которые, например, не исполняют свои налоговые обязанности. Это мы говорим про категорию споров и налоговых проверок, про необоснованную налоговую выгоду. Так вот, налоговый орган говорит, отдайте-ка а нам документы за три предшествующие года, вне рамки проверок. Это, конечно, недопустимое требование об основной своей массе, на него нужно правильно, соответствующим образом, реагировать. Опять-таки, требовать или не... Давать или не давать там все документы, часть документов, мы об этом поговорим э, по, второму, по второму вопросу, когда будем говорить о стандартах доказывания. Так вот, соответственно, налоговый орган направляет такие требования, получая ответы, он в принципе формирует для себя картину, с которой он видит и сумму доначислений потенциальную, и, собственно говоря, вероятность того, что он дальше сможет с этими документами выйти, например, в суд, если все-таки сам спор состоится, да и налогоплательщик не будет согласен с такой позицией. Далее, после того как этот процесс пройден, налоговый орган обращается к своему банкротному отделу, то есть тот, кто занимается, собственно говоря, привлечением и розыском уже и активов, соответственно, и банкротный отдел, я его так условно называю, конечно, в миру там называется по-другому он дает свое заключение о целесообразности проведения проверки. Это, в принципе, соответствует и требованиям закона о несостоятельности банкротстве, где, например, сама процедура банкротной не начинается по компании, в которой нет активов. Здесь же нужно еще обратить одно, один такой момент. Я очень часто от представителей бизнеса слышу такую позицию. Но если налоговый орган приходит к нам и говорит, что наши контрагенты не исполняют налоговую обязанность, так почему же они приходят к нам? Идите туда и там проверяйте, и там что-то требуйте. Но я вам скажу: вот в том числе, как раз в привязке к этому вопросу о, об оценке налоговой службы ее, вернее, банкротным отделом целесообразности проведения проверки то есть, проще говоря, если что взять с налогоплательщиком простыми словами. Так вот, если такое заключение получено, это уже 50%, даже больше вероятности, что налоговая проверка состоится, да, при наличии того, что налоговый орган уже понимает, что какие-то начисления там уже могут быть и сумма, которую устраивает налоговый орган. Так вот, логика здесь налоговых органов, что они идут не к тем компаниям, через которые прошли, возможно, деньги, которые, например, закрылись, исключены из реестра, действуют, или, например, понимают, что. Компания просто, допустим, с торговым оборотом, у нее активов нет. Обегать а за идентификаторами контрагентов налоговым органу, по практике скажу, просто неинтересно. Поэтому в данном случае налоговый орган что делает? Он приходит туда, где есть активы, где есть активная деятельность, где есть выручка, где есть счета с активным наполнением средствами, соответственно, и можно понятно, что можно просто заблокировать эти средства и дальше вести проверку, соответственно, да, там, налоговый спор в комфортном для, для них направлении. Собственно говоря, дальше происходит сама проверка, которой, повторюсь, налоговый орган очень часто имеет уже почти всю доказательную базу для того, чтобы сказать, что налогоплательщик должен денег в бюджет. Далее следует досудебное и судебное урегулирование спора. И дальше, соответственно, если все это приходит к тому, что решение о привлечении к ответственности с начислением сумм налога, соответственно, дальше происходит розыск активов. Если их нет у компании, то привлекаются все чаще и чаще в субсидиарной ответственности. Сначала директор и собственники бизнеса. Иногда только директора, в зависимости от ситуации. Так вот, Соответственно, вот это, это те этапы, которые, скажем так, для налогового органа, вот они начинаются с проверочного анализа и заканчиваются тем, что они должны получить деньги в бюджет. Не всегда от налогоплательщика, которого к моменту завершения налоговой проверки, или вернее к моменту завершения налогового спора да, по итогам этой налоговой проверки, уже может даже в реестре не существовать. Но, тем не менее, деньги налоговый орган бюджет должен обеспечить, должен поступление. Поэтому, как же нам с вами распознать, что готовится налоговая проверка? Поэтому здесь вам хотелось рассказать про предвестники проверки. Опять-таки, понимая, что если вы даже если у вас началась налоговая проверка, вы можете посмотреть, да, ретроспективно, какие мероприятия с налоговыми органами у вас проводились, Требования, выемки, осмотры, допросы, если вы соберете эту фактуру и увидите, что налоговому органу вы уже часть каких-то документов, часть каких-то сведений сообщили, то в данном случае вам будет гораздо проще в ходе самой проверки сориентироваться и понять, а какую же линию защиты вам выстраивать для этого, потому что, еще раз повторюсь, Налоговый орган выходит уже с имеющейся у него определенной доказательной базой. Не всегда, не всегда. Иногда это можно здорово распознать, что налоговый орган действует слепую. Но опять-таки по уровню, допустим, большинства моей практики, московскую, по московскому региону, там инспекторы уже более, более подготовленные. И случаи, допустим, как когда-то, например, что налоговый орган совершает грубые процессуальные ошибки, выходит э, с такой историей на акт выездной проверки с доначислениями, которые просто разлетаются в пух и прах, потому что есть серьезные процедурные нарушения, Там вроде документы по акту не передали, чего ничего составлено, иные процессуальные нарушения. Такое встречается все реже и реже, и для меня уже картина такая, что налоговые органы достаточно подкованы, хорошо и в плане знания налогового кодекса, в свою сторону. Они не соблюдают законодательство, так как это требует сам закон. Но, тем не менее, закон они знают хорошо и пытаются этим манипулировать. Так вот, какие предвестники проверки? Обязательно, конечно, вызовы налогоподписчика на комиссии по легализации. То есть, да, что может быть? Низкая по мнению, налогового органа, налоговая нагрузка на бизнес, высокая доля вычетов, проблемные контрагенты. Далее, требования о предоставлении документов за период более одного года, то есть опять-таки мы с вами понимаем, если налоговый орган просто там, в рамках, например, камеральной проверки, какой-то текущей деятельности, опять-таки она должна быть привязана к мероприятиям налогового контроля, запрашивает документы по сделке, это в целом нормально. Но если мы говорим о том, что налоговый орган просит у нас документы за три года, то в принципе мы понимаем, что это подготовка. К налоговой проверки, проверке. Да? Разумеется, не камеральной, а выездной, потому что глубина проверки – это три года, предшествующие году решения, году вынесения решения о том, чтобы провести проверку. И понятно совершенно, что с точки зрения закона, как он сформулирован в статье 93 Налогового кодекса, она не предполагает именно право налогового органа запрашивать документы за такой длительный период вне рамок проверки. Поэтому в зависимости от того, какой налоговый орган, насколько он хитрый, сообразительный, они иногда пишут, что нам нужны документы в рамках сделки конкретной и говорят, и вот, пожалуйста, с этим контрагентом, вы же с ним ведете деятельность в течение трех лет, вот, пожалуйста, в рамках якобы конкретной сделки документы за две года нам дайте. Повторюсь, моя позиция в основной своей массе, Тут нужно, конечно, знакомиться с требованиями более предметно, но такие, такие требования носят незаконный характер и в силу 21 статьи Налогового кодекса не подлежат исполнению. Опять-таки, крупные компании считают, что нужно оспаривать в законе такое требование. Я считаю, что 21 статья Налогового кодекса дает в принципе право не выполнять незаконные требования без обращения в суд. Но, тем не менее, тут каждая компания должна для себя решить. Далее, участившиеся встречные проверки, там вам также помогут сориентироваться и понять, что, скорее всего, по вам, да, не по вашим контрагентам, а именно по вам, по налогоплательщику, готовятся определенные мероприятия. Как это узнать? Я своим доверителям рекомендую поддерживать связь, если к моему доверителю приходит запрос по какому-то контрагенту, то есть также в рамках статьи 93.1, я прошу. Не поленитесь предупредите своего контрагента о том, что в данном случае по нему пришел запрос. Иногда они сами могут подсказать: а это не по нам, это по нашему контрагенту какому-то. У нас просто отсматривают а, цепочки контрагентов, этих звеньев и пытаются понять, есть ли там какое-то нарушение или, наоборот, они скажут: да, это скорее всего проверка идет по нам, камеральная или даже выездная. И вот потом, когда ваши контрагенты получат такое же требование, они с более высокой долей вероятности уже вас поставят в известность. Поэтому я считаю, что это хорошая практика. Дальше. Вполне вероятно, что, например, к выездной проверке может привести нерешенный конфликт, какая-то спорная ситуация, где мы не договорились с налоговым органом по позиции по итогам камеральной проверки. То есть камеральная проверка гораздо чаще происходит Совершенно нормальная практика, она может вообще пройти незримо. И даже если налоговый орган там пишет требования, вызывает тогда просто пишет всякие уведомления с требованием дайте пояснение по такой-то ситуации, это далеко не всегда приводит к каким-то начислениям, но это потенциально может привести к тому, что налоговый орган увидел спорную операцию, заинтересовался ей и дальше начинает собирать, что называется, папочку с какими-то доказательствами да, по этому вопросу. Далее. Одна из достаточно часто встречающихся ситуаций, которая ознаменует проведение проверки, является исключение компаний вот ваших контрагентов или контрагентов их контрагентов, что, конечно, практически невозможно, из реестра. То есть, неважно, ликвидация, банкротство, исключение за как недействующего контрагента по каким-то основаниям. Здесь налоговый орган понимает, как только вот это вот, Дверь захлопнулась с другой стороны, мы с вами уже к этому контрагенту, скорее всего, не обратимся, какие документы, недостающие для нас, не запросим, не сможем их восстановить, если они у нас, например, утрачены. Мы опять-таки говорим о том, что налоговая проверка это то, что было 2-3-4 года назад, к моменту уже непосредственно самой проверки. Поэтому как только это происходит, налоговый орган, и это повторяется из, из раза в раз, я прям вижу по каждой проверке, которую я сопровождаю, как только компания контрагент закрывается, с высокой долей вероятности налоговые приходит к налогоплательщику с решением о проведении проверки. Предотвратить это, понятно, невозможно, но нужно такие вещи. Опять-таки, вот юридический отдел, как правило, этим занимается и отслеживает, что происходит с контрагентами, как правило, это происходит в рамках работы, например, с той же самой дебиторской задолженностью. То есть мы смотрим, реестр или контрагент он, и в данном случае смотрим в том числе на его присутствие в реестре. Что еще? Допросы сотрудников, бывших сотрудников тоже могут проходить вне рамок проверки, но они тоже формируют такую фактуру. Очень любимый налоговыми органами подход и вообще допросы – это один из любимых способов доказывания своей позиции именно в налоговых проверках. Это именно допросы. Любимая тактика при этом – вызывать бывших сотрудников. Как этому противодействовать? Ну, я думаю, что вы здесь каждый решит для себя. Опять-таки понятно, что не совсем всеми удается расходиться добровольно, полюбовно, кто-то уходит обиженный. И вот эта почва, она достаточно такая благодатная для того, чтобы налоговый орган вызвать обиженного сотрудника на допрос и начать его расспрашивать. Причем расспрашивают иногда не каких-то, скажем так, работников, которые занимали позиции топовые. Это могут быть и водители, уборщики, уборщицы. Соответственно, те, кто все знают, но при этом обладают достаточно низким уровнем а, компетенции и, соответственно, налоговый орган в этом плане очень хорошо их использует для того, чтобы собрать побольше слухов, да, то есть предположений, то, что не основано на фактах, но, к сожалению, повторюсь еще раз, налоговый орган это очень любит и суды, к сожалению, допускают такие протоколы допросов очень часто. Поэтому здесь, конечно, нужно активнее работать со своим персоналом, с тем, чтобы и разъяснять порядок их действий о том, а как, собственно говоря, быть, если, например, человек получает по своему домашнему адресу повестку о вызове на допрос. Как правило, он там пугается, теряется, не знает, что делать. Если вы ему дадите свою инструкцию о том, что вы расскажите нам, мы вас при необходимости подготовим, мы при необходимости, может быть, даже порекомендуем вам на допрос не идти, и штраф, который крайне редко налагается, кстати говоря, да, который там, в пределах 2-3 тысяч рублей, извините, но это гораздо проще компенсировать и обеспечить человеку спокойное какое-то функционирование. Вот У меня, опять-таки, очень частая ситуация, что налоговый орган, не желая того, на самом деле, без злого умысла, приходит на проверку, начинает вызывать работников, особенно такого интеллектуального труда, творческого труда, на допросы, чем... Собственно говоря, просто сбивает весь их рабочий настрой. И, собственно говоря, поскольку все это происходит не в течение там, одного дня, недели, или даже месяца, вот я имею в виду знаете проверка, то это все, конечно, сказывается на эффективности сотрудника. Поэтому, предложив ему понятный, то есть работник, алгоритм работы, вы и производственные задачи, в принципе, тоже поможете ему реализовать. И поможете для себя, опять-таки, да, сделать этот запрос более управляемым в ходе проверки. Поэтому здесь моя настоятельная рекомендация. Иногда случаются запросы а, в рамках либо уголовных дел, что реже, либо каких-то оперативно розыскных мероприятий, где правоохранительные органы направляют свои запросы а, обычно из-за БЭПа из налогоподписчику с требованиям предоставить какие-то документы. А, здесь, ну, по мере, Общая такая рекомендация, если нет уголовного дела, вероятность того, что такой запрос правомерен, ну, практически никакая. И вероятность того, что кто-то дальше будет потом форсировать непредставление этих документов, да, как-то давить, она невысокая. Но здесь всегда нужно смотреть на то, что если налогоплательщик документы не представляет, это всегда может быть основанием для выемки. Здесь нужно, в зависимости от конкретной ситуации, чувствовать, что называется, поляну, извините за организм, но именно так. и понимать как в такой ситуации следует себя вести, а риск такой есть. Жалобы, наконец-то, этих лиц тоже, к сожалению, могут привести к тому, что налоговый орган, получив такую жалобу, захочет провести проверку. В моей практике это также случается. Далее, какие меры налоговой безопасности я рекомендую применять на таком верхнем уровне, да, общем? Во-первых, конечно все те требования по подтверждению правоты налогоплательщика, они должны быть не только на словах. К сожалению, практика говорит и требует от нас, от налогоплательщиков, чтобы мы представляли письменные доказательства, подтверждающие какие-то наши аргументы. Опять-таки, очень острый вопрос. Проявление должной осмотрительности по выбору контрагентов. Да, наличие так называемого теста, деловой цели, которые вообще сейчас ставятся во главу угла и давно уже ставятся, кстати, при определении вообще получил ли налогоплательщик необоснованную налоговую выгоду или все-таки налоговая выгода обоснованная. То есть вы должны налоговому органу объяснить, что привлечение данного контрагента, оно для вас является экономически обоснованным, логичным, укладывающимся в какую-то деловую логику. Опять-таки замечу, да, на практике это далеко не всегда означает Прибыль, маржа, это иногда могут быть даже и убытки, но опять-таки здесь всегда налоговый орган любит смотреть очень узко в конкретную сделку, а вы ему тогда можете показать, что да нет, например, мы начинаем взаимодействовать с новым партнером, расширяем рынок, еще что-то делаем, и соответственно у нас цель сейчас не заработать деньги, а зайти на рынок, на какую-то его нишу, и как результат тогда уже там получить прибыль пока этого сделать невозможно. Так вот, подтверждение всего этого, оно должно быть каким-то образом документально оформлено. И если вы это будете делать в ходе налоговой проверки, то боюсь сказать, что у вас это может не получиться, это будет очень тяжело. Поэтому такие вещи на допустимом уровне, да, не стоит для этого нанимать целый там, дополнительный штат, Сотрудников, которые будут только заниматься перекладыванием бумажек, но тем не менее, такие вопросы, свой документооборот, оборот, обычный хозяйственный, закладывать нужно, в том числе для таких целей. Дальше, не допускать фамильярности с разными лицами налоговых органов. О чем я говорю? В моей практике очень часто происходит так, например, бухгалтер, который общается напрямую с налоговым инспектором, который его там курирует, да, камерает, проводит проверки, задают какие-то вопросы, они там почти друзья. Но скажу вам так, ни одного раза в моей практике не было, чтобы, когда потребовалось налогоплательщику, налоговый орган пошел ему на уступку. Вот такого за какими-то там совершенно незначимыми событиями, да, вопросами такого не было. Но зато налоговый орган очень часто говорит Ой, ну вы поймите, мне нужно там отчитаться перед руководством, поэтому вы требование, конечно, не совсем правильно, но вы, пожалуйста, на него ответьте, предоставьте требования. Я рекомендую здесь не противодействовать, но и не помогать налоговому органу. То есть держитесь формально закона для того, чтобы ваши права в последующем не нарушались. Врушались. К сожалению, когда налоговые понимает, что они перегружены просто работой, потому что огромное количество отчетности и оно только увеличивается, и, как правило, все это ложится на бухгалтерскую службу, так вот, когда им прилетает требование, да, им некогда заниматься тем, чтобы отвечать на это требование и как-то вчитываться в него, вот, к сожалению, очень часто принимается неверное решение, давайте дадим все, вплоть до документов, которые не относятся к операции, но лишь бы налоговый орган отстал. Если просят в электронном виде документы дать, да, пожалуйста, вот вам экселевские таблицы и все, что хотите. Такой Подход, конечно, он может привести, опять-таки, к тому, что на этапе предпроверочного анализа налогового органа будет все, что ему необходимо. Соответствует ли такое требование закона? Повторюсь, еще раз нет. К сожалению, или к счастью, вернее, для нас такое требование не соответствует. Поэтому отрабатывая именно эти моменты, вы убережете себя от потенциальных рисков, риска до начисления налогов. И вот последняя в данном случае рекомендация в этой части – это разделение функционала и ответственности служб налогоплательщика. Повторюсь, я понимаю, что не все юристы знают налоговый кодекс, и наоборот, не все бухгалтеры знают какие-то юридические тонкости, например, прохождение проверок, ответа, там, какие требования предъявляются для кодексу, кодекса к требованиям и прочим, прочим моментам. Так вот, в данном случае я рекомендую, чтобы все-таки всегда как минимум два специалиста отрабатывали вообще налоговую проверку. Это, конечно же, финансовая служба, как бы она у вас ни называлась, будь то бухгалтер, финансовый директор, финансовая служба, казначейство, неважно, потому что тоже есть свои моменты, на которые нужно больше внимание, и обязательно юристы, потому что вот тогда... Тандем из этих специалистов, да, ну, вы можете, конечно, привлечь кого-то и извне, но всегда лучше и дешевле, конечно, справляться с собственными силами, если штат, да и бюджет, соответственно, вот это, а, позволяет. Потому что взваливать все на одного человека, очень часто приводит к таким последствиям, когда я говорил, Просто есть своя текущая работа, а все, что касается налоговой проверки, это такой а, уже сверхлимиты, сверхзагрузки. Поэтому здесь это позволяет разгрузить, получить второе мнение, услышать друг друга, иногда поспорить и на, по итогам этого спора да, уже найти какую-то хорошую золотую середину.